Принесенные ураганом ливни затопили город Томасина. Сейчас, в условиях нарастающих катаклизмов, особенно важно объединение людей на основе чести и дружбы. А когда в обществе станет модным и популярным делать добро, бескорыстно помогать людям, безвозмездно служить на благо общества, обладать такими качествами, как честность, ответственность, добросовестность, в общем, быть настоящим человеком — это подхватят многие. Но главное — эти идеи охватят новые поколения. Для которых подобные человеческие стремления, культурно-нравственные ценности и доминанта духовного начала станут вполне естественными нормами жизни. Цитата из книги Анастасии Новых Аллатра. Подробнее о климатических событиях в мире читайте в докладе сообщества ученых Аллатра Наука о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.